Точно из медной трубы загремела Земля. Отдай своих мертвецов, отдай мертвецов своих море, и голая степь стала трескаться и выбрасывать черепа и ребра, челюсти и кости. Они срастались в человеческие тела и неслись необозримым потоком живой ураган. Фридрих Шиллер, разбойники. Надеюсь, у вас были веские причины, чтобы вызвать меня сюда. Югославия, Панчево, промышленная зона, 1985 год. Два часа назад рабочие во время рытья котлована под информационный центр нашли четыре тела в начальной стадии разложения. Кажется, они наткнулись на старое турецкое кладбище. Этим скелетам 300 лет. Кажется, умерли от чумы, потому что были посыпаны известью. Но самое интересное, что они не разложились, несмотря на возраст. Позвольте показать. Один из рабочих порезался об ребро скелета. Вроде бы легкий порез. Но к тому времени, когда приехали медики, он уже был мертв. От чумы? Мы еще не знаем. Запечатать все скелеты в герметичной мешке. Этот друг. Куда их послать, сообщу позже и молчать обо всем этом ни слова. Опасность, биотоксическое заражение. Фильм производства Wolf Wolf Productions Лорис Курчи. Совместно с FI Studios, 3 Pictures, Password, ABS Productions и Victoria Film. Кен Фори. И Кристина Клебе. В фильме ⁇ Зона мертвых ⁇ Сербия, бывшая Югославия, Панчева, наше время. Вокзал Пригород 2207. Тебя они послали на учение? Кто-то должен был остаться в городе, дедушка. Я тебе не дедушка, Милок. Да ладно, дед, расслабься. Звонили из химического ведомства. Приедут через пару минут. Жду, не дождусь. Извините, позвольте спросить. Поезд из Румынии опаздывает? Что происходит? Он только что прошел мимо. Не заметили? Что значит «прошел мимо»? Сегодня поезда здесь не останавливаются. Тут проводятся войсковые учения и... Не заметили надпись у входа? Мне надо позвонить. Мобильники не работают. Говорят же вам военные учения. Пойдемте, я провожу вас к телефону. Осторожнее, сейчас бензовоз проедет. станция закрыта вот телефон наша армия вчера вечером провела совместное учение силами нато Звоните через девятку по освобождению заложников захваченных террористами сегодня утром учения hey. продолжаются парни вы знаете что опасно ходить по путям куда собрались вы куда? Не переживай, братан, эти дурацкие учения еще долго продлятся, а мы решили не ждать утра и немного развлечься, пока нас не найдет военная полиция. Хотим показать нашим американским друзьям, как веселяться в Сербии? пичка, <сос> пичка. <Roth> Какие-то шпики сюда едут. Сербия, Врзак, государственная тюрьма. 2221. 21 Агент милюс Это он? Заключенный 611. Это ваш человек. Почему он сидит в одиночке? Какие-то проблемы? Вроде того. Вы видите его. Тебя переводят слышу я говорю тебя переводит я и говорю слышу не двигаться За мной прислали такую милашку. Ты в меня не выстрелишь. Вокруг здания усиленные наряды полиции. Ты считаешь, что сможешь сбежать? Только так я мог отблагодарить их за гостеприимство. еще ничего? Не могу дозвониться жене. Она будет весь вечер ждать на станции, а я не появлюсь. Начнет звонить в полицию, начнется истерика. Женщины всегда подозревают худшее. Давайте, парни, проходите. Ты меня не гони. Видел, из какой я части? Он теперь американский гражданин. У меня всегда при виде ученых мужей случается недержание. Что тут происходит? Где охрана? Можете пожаловаться мне. Хотите всю ночь провести в участке? Ты что, мне угрожаешь? Ты знаешь, кто я? Знаешь? Стой, спокойно. Что, цыплёнок? Сразу смелость потерял? Хватит, убери оружие. Оно заряжено. Маски. Okay. Кто-нибудь помогите на помощь! На помощь! GPS не работает. Это изучение. Наверное. Может, раз GPS не берет, воспользуемся этой картой. Ты в порядке? Да. Мы сейчас в Рзаке. Можем поехать по этой дороге. Она ведет в Белград через Панчево. Да, логично. Собираемся. Они опаздывают. Агент Райс никогда не опаздывает. Райс? Я думал, что приедет какой-то местный коп. Нет, Мортимер Райс. Его прислали из главного управления. Ты его знаешь? Он живая легенда. Из Техаса. Бывший ЦРУшник. 20 лет назад перешел в Интерпол. Потом женился, обосновался в Сербии. принёс тебе завтрак. То есть обед? Нет, это сарма. Всё запаковано. Что у нас сейчас? У нас пять минут на перекус. Ешь. Когда прибудет фургон? Утром. Интерпол запросил нас двоих Морти. Да. Последнее дело перед отставкой. Для меня все кончится ровно в полдень. Не хочу опаздывать, я должен быть вовремя. делаешь в точности да все должно быть спланировано наш психолог назвал меня безумным контролером да столько лет столько воспоминаний мне жаль что ты уезжаешь Здесь все напоминает о ней. Знаю. Я понимаю. Мы столько пережили вместе. А теперь приходится прощаться. Кто-нибудь ответьте. Я выветрился. Я так переживал за вас. Все вокруг лежат без сознания. Телефонная линия отключена. Я не могу вызвать скорую, не могу позвонить в полицию. Сербия, Панчева, церковь Иоанна Предтечи, 23.05. Что вы делаете снаружи? Вам нельзя покидать келью, пока демоны не оставят вас. Дверь была открыта, никого не было. Вам лучше вернуться. На меня напал какой-то человек. Сестра, это тот самый день? Блажен будет каждый, соблюдающий слова пророчества книги сей, не запечатывая слова пророчества книги сей. Гряду скоро, и возьмесь де мое, со мной. Каждому воздастся по делам его в этот день. Опоздали. Нет, вы прибыли раньше. Имя? Петрович, сэр. Петрович? Петрович. Да. Петрович. Ну ладно, Петрович. Мы прибыли вовремя, верно? Конечно, сэр. Я так и думал. Минамиус. Рада познакомиться. Я читала ваше досье, это потрясающе. Я впечатлен. Но в досье нет самого интересного. Это инспектор Белич. Инспектор Белич. Зовите меня Драгон. Дракон? Нет, просто Драгон. Ясно. Итак, задание простое. Мы должны доставить заключенного в Белград. Оттуда его отправят на самолете в Лондон. Знаю, я весь день проверяла маршрут, но GPS не работает. Мы этого ожидали, верно? Все в порядке. Это простое задание. Справимся за пару часов. Будьте уверены. Так точно, сэр. Успокойтесь. Это ваша операция, мы всего лишь наблюдатели. Это меня и нервирует. Вы знакомы с Петровичем? Да, я знаю его. Это агент Боттен, агент семьи в фургоне. Отлично. Мина? Идем. Все будет хорошо. Ладно, поехали! Сербия, Белград, президентский дворец, 23.15. Господин президент, я вас искала в офисе. Я решил быть здесь. Меня это место успокаивает. Дарит покой. Все идет по плану. Полковник Айронсайд сказал, цитирую, за первые два дня учения сербская армия продемонстрировала способности и умения, равноценные любой другой современной военной силе в мире. Так что все идет прекрасно. Это хорошо. Сейчас я жду начальника бюро. Первое задание. Это так заметно? Не очень. Просто я тоже прочитал ваше досье. У вас хорошие рекомендации от Академии. Меня не остановить, если у меня в руках ноутбук. А вот с оружием? Посмотрим. Вам стоит кое-что узнать, Мина. Я занимаюсь этим 20 лет. За все это время я всего лишь дважды доставал оружие из Кабуры. Я серьезно. И оба раза я был рядом. Я твое проклятие, Мортимер. Если наведешь порчу в третий раз, я заставлю тебя сожрать твою сарму. <сёзд <achieve> <сёзд <very well> а кто заключенный? Почему мы перевозим его глубокой ночью? Вообще-то в его деле много непонятного. Агент Райс, вы что-нибудь слышали о нем? Все данные засекречены. Наша задача доставить его в Лондон живым и здоровым. Поэтому мы вам помогаем. Петрович, а ты чего такой тихий? Может мне не нравится, что задание поручили зеленому новичку. Вот поэтому. Сербия Панчева, квартал Никола Тесла, 23.30. Мы на месте? Нет, просто заглохли. Дурацкая югу. Бензина нет, что ли? Пока что не ясно. Просто встали. Что происходит? Такое впечатление, что эти ребята идут с вечеринки. Ян? Наконец-то. Далеко станция? Мы сможем дойти? Ян, смотри. Спасите меня. Господь спасет. Бежим. Он безумен. Все думали, что я безумен мне не разрешали покидать келью но теперь теперь бежим быстрее бежать это конец ваших дней это начало армагеддона Отсеките змею голову. И тело умрет. Спасите меня. Увезите отсюда, умоляю. Возьмите меня с собой. Заводи машину, заводи. Быстрее. Ключи! Все из машины. А ты уходи. Прочь! Я не с ними. Я. Это кошмар. <связь> Ужас. Так и знала, что не надо было есть грибы. господин президент. Пришел начальник бюро. Я думал, что вы спите в это время. А я не думал, что вы ответите на звонок. Правда? Как я мог отказаться? Ведь вы президент. Скажите... Что такое? Операция Черный дым. Что это? Черный дым. Эта операция ведется десятилетиями. Более 20 лет назад в промышленной зоне Панчева мы столкнулись с необычным явлением. Там были кости старых жертв, погибших от чумы. Что? Как оказалось, вирус чумы обретает интересные свойства, если поглощает достаточное количество аммиака и бензола. Я не химик, точное описание дать не могу, но главное, в результате мертвой клетки оживают. Да-да. Добро пожаловать в Панчево. Почему ты закрыл окно? Из-за вони. Им не нужна табличка, когда When чуешь вонь. Значит, ты в Панчево. Значит, во время самого обычного задания нам нужно проезжать мимо самого токсичного города Европы? Ты этого не ожидала? Я вам скажу кое-что позабавнее. Люди говорят, что здесь проклятие. Hey! <laughs> Он мертв. Мина. Мина. Да. Передай Савиньи, пусть ждет нас у следующего семафора. Есть, сэр. Петрович. Свяжись с местной полицией. Есть, сэр. Мортимер. Да? Смотри. Только не говори, что в третий раз навел порчу. Мина, останьтесь в машине. Ноутбук мне сейчас не поможет. Следи за периметром. Петрович, связался с местными? Нет ответа. Помехи. Мина! Вызови свиньи, пусть сейчас же возвращается. Есть, сэр. Ты это слышал? Слышал. Ничего себе. Агент Райс, Севиньи и Боттон не отвечают, так что… Мина, живо в машину! Быстро! Морти, уходим! Живей, Морти! Давай! Пошли! Уходим! Вперед! Давай! Мина! Я в порядке, в порядке. Едем! Петрович, постарайся связаться с кем-нибудь. С полицией, школьной охраной, с кем угодно. Плевать, найди хоть кого-нибудь. Есть, yes, сэр. Агент Савиньи. Агент Боттен. Боттен. Боттен. Савиньи мертв. Агент Райс, как насчет заключенного? Фургон вышел из строя. Придется пересадить его в нашу машину. Агент Райс, я могу стрелять. Я нашел Ботана. вы в порядке да все отлично надо убираться отсюда сейчас же мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами поэтому нам придется перевести вас в другую машину и давайте без глупостей ясно он слышал тебя. Открывай. Цельтесь в голову. Что? Я сказал, цельтесь в голову. Он прав. Больше не двигается Ладно Уходим Решили начать без меня? Пошли. Полегче, полегче. Нам нужно добраться до машины. А потом уедем. Уедем? Лично мне так не кажется. Они повсюду. Что происходит? Давай быстрее. Я бы с радостью, но у меня жуткие волдыри от новой обуви. Давай, давай! Это какая-то война? Да! Война миров! Что нам делать? Мартимер? Надо найти ближайшее отделение полиции, наладить связь и ждать подкрепления. Ладно. Ближайший участок за парком. Петрович! Бегом к машине! Заводи двигатель! Пошел! Вперед! Давай! Кажется проборнее всех Первая жертва Куда теперь? Стреляйте в голову Заткнись Заткни пасть Я же сказал, стреляйте в голову Заткнись. Хотите, чтобы он стал таким же, как те двое? Петрович, ты меня слышишь? Слышишь? Петрович мертв Петрович, Петрович. прощай, Петрович, Петрович. Мина Стереги его Колеса спущены. Придется идти пешком. Участок в том направлении, за парком. Недалеко. Мортимер, освободи его. Что? Освободи его, быстро! Мина! Мина! Мы едва повстречались, а уже так близки. Хочешь, мы оставим тебя здесь? Агент Мирюш! Что на это скажешь? Тебе пошла бы форма группы поддержки. Мина! Может, дадите мне оружие? Я метко стреляю. Не сомневаюсь. Пошли. Вперед. Ее от меня Não, уберите. Не, не, не, не, Зло поэта. Верните оружие. Верни оружие. А спасибо. Спасибо. А теперь верните оружие. Он тебя укусил? Теперь ты станешь таким же, как они. Можете притворяться, будто не понимаете, что здесь происходит. У нас нет на это времени. Еще одна такая шутка. Я сотру твою ироническую хмылку навсегда. Понял? Пошли! Похоже, мы пропустили веселье. Ты в порядке? Связи нет. Ты можешь связаться с Белградом по сети? Да, система вроде бы не повреждена, но нет электроэнергии. Если бы мы нашли генератор. Найдем. Рано, словно онемело, да? Скорость трансформации зависит от силы укуса. Откуда ты это знаешь? скажем так инстинктивно надо найти аптечку здесь сейчас кое-что есть спасибо Куда все пропали? Возможно, мятеж. Съедены, заражены. Или то и другое вместе. Будешь говорить, когда разрешат. Ясно? А то что? Сотрешь улыбку? Можешь рискнуть. Как себя чувствуешь? Дерьмового. Мина, мы с инспектором Беличем проверим помещение. Если шевельнется, убей его. Как скажете. Да. Они перестали ломиться. Думаешь, успокоились? Нет. Проклятие. Встретиться с таким, как это... Не шевелись и заткнись. Похоже, они все унесли. Патронов тоже нет. Плохо. У меня всего две обоймы. А у тебя? Одна. Надо поэкономнее. Проверь. Камеры. Стоять! Вы нормальные? А вы нормальные? Пострадавшие есть? Нет, мы в порядке. Но там джентльмен за решеткой. Он попросил нас запереть его. Сэр! Я профессор. Идем. Я сегодня работал в библиотеке, а сейчас все умерли. Теперь эти книги... Знание о мертвой цивилизации. Все будет хорошо, сэр. Мы из полиции. Я открою дверь. Мы поднимемся и найдем безопасное место. Моя жена. Мне не удалось сказать ей, чтобы она не ждала меня. Идите. Ладно, идем. Сорок. Еще выжившие. Отлично. Я агент Миллюз. С ним были проблемы? Если были бы, он бы уже не сидел здесь. Не обращайте внимания. Она не сможет устоять перед моим обаянием. Когда я бежал со станции, столкнулся со странным солдатом. Он кричал, что близится Армагеддон, что он был давно готов. Кажется, он прав. Я верну вас туда, откуда вы пришли. Смотрите, вот Божий Пророк. Он владеет инструментом, который позволит испытать вам силу Господа. Да исполнится воля Его. В конце коридора – запасной генератор. Нужно oh. промыть. I... Можно воды? Я I... I... спас тебе жизнь в парке. Надеюсь, я заслужил немного благодарности. Я сказала спасибо. Надо же, камера вышла из строя. В такой момент. А я не могу поверить, что среди этого ужаса ты заботишься только о своей камере. Да, но это самое худшее, что случилось с начала цивилизованного мира. Я в этом участвую, и у меня нет камеры. Что может быть хуже? Ну что такое? Разозлилась? Ладно, неважно. Я переживаю за Джованну. Почему ты беспокоишься за меня? Так или иначе, вначале ты показалась такой решительной. Но все равно проступал страх. От тебя просто несет страхом. Да. А от тебя несет потом? Это твое первое дело? Ни черта себе инициация, да? Помолчи. Я принесу тебе стакан воды. Я слишком долго молчал. Незаконно посадили без всяких доказательств. И теперь едва я попал в этот город как тут такое дерьмо. Что за цирк? Хочешь меня убедить, будто ты такая важная шишка, что кто-то устроил заговор против тебя? Нет. Я просто странник на этой странной земле. Всю свою жизнь... Ты разболтался. Этот подонок был прав. Как чувствуешь себя? Рана болит. Весь левый бок и не мел. Нужно добраться до генератора. Драк, завяжи бинт обратно и пошли. Я ценю тот факт, что ты пытаешься поднять мне настроение, но, Морти, я не пойду с тобой. Я думал, что ты выбросил их. Я пытался. Но это единственное, что помогает мне не сойти с ума. Снова мучает? Больше, чем когда-либо. Намного больше. Мне жаль. Поговорим об этом позже. Сейчас не время. Знаю. Пошли, Драг. Он в порядке? Ты бы нашла веревкой и связала его, ему недолго осталось. Еще одно слово. Мина. Послушайте, если он заражен, то лучше его сразу пристрелить. Убейте его. Довольно. Я уж не надеялся. Агент Райс, что вы делаете? Надо запустить генератор. Белич серьезно ранен. Если я возьму тебя, за ним никто не присмотрит. А так он будет под моим наблюдением. А я думал, что копы уже не стремятся стать героями. В данный момент мне ничего лучшего не пришло в голову. Здесь тебе не дикий Запад. А ты выгляни на улицу. Мина. Следи за Беличем. Ему все хуже. Ты знаешь, что нужно делать, если он начнет превращаться. Нет, я... Это приказ, агент Милиус. Мы всегда выполняем приказы. Есть, сэр. Ладно, пошли. Ты! За мной! Я просто репортер. Меня это не интересует. Встал! Как только мы спустимся за дверь. Ясно? Okay. Да. Вроде пусто. Ты уверен, что генератор внизу? Я видел план здания. Okay. Ладно. Пошли. Что мне мешает выстрелить тебе в спину и отправить в ад? Ты не дурак. Вместе у нас больше шансов пережить эту ночь, ты же знаешь. В такой ситуации ты просто решил бы меня. Так, ну все. Если выкинешь какой-нибудь номер, я убью тебя. И стрелять буду не в мозг, а прямо в сердце. Чтобы ты стал таким же, как эти. Ух ты. Да ты просто художник? Искусство не имеет к этому отношения. Просто я не такой, как ты. Кошка wow. Что? Всегда есть кошка Семская, Мозг Если мозг поврежден, инфекция не распространяется Откуда ты все это знаешь? Чернобыль, 1986 год Правда? Ты там был? Сколько лет тебе тогда было? Пять? Не я Отец. Давай лучше найдем этот чертов генератор и выберемся отсюда. Спасибо. Как себя чувствуешь? Лучше некуда. Принести тебе воды. Слушай. Ты только начала свою работу. Не говори. Успокойся. Только одно. Эта работа может завладеть человеком. Она превратится в выдержимость. Не дай этому случиться с тобой, как это случилось с Райсом. А что случилось с Райсом? Дурацкая нелепость испортила ему жизнь. Глупая одержимость заставила его уехать однажды на дело, вместо того, чтобы встретить жену. Она решила приехать сама, на поезде. Поскользнулась. И попала под поезд. Не позволяй этой работе одержать а верх над тобой. Не позволяй ей управлять тобой. Не дай себя уничтожить. А сейчас пусти мне пулю в голову. Умоляю. Мина, пожалуйста. Мина, одну пулю, прошу. Прошу. Прости. Умоляю. Здесь жарко. Тихо. Это здесь. Сам видишь, тут только главный рубильник. Включается автоматически Надо попробовать Ничего не вышло Что ты делаешь? Иногда нужно просто пнуть как следует Ясно Кажется, кому-то из твоих коллег пришла в голову та же идея. Там выход на улицу быстрее, назад. Шевелись! Три магазина. Беги к двери. Не обращай внимания на них, ясно? Пошел. Теперь ты свободен. Должник. Пусков, пошли. Открой дверь. Открой эту чертову дверь. Открывай, не то буду стрелять. Мы все погибнем. Двигай стол. Мы умрем. Двигай стол. Отпусти, отпусти. Пошел, пошел. Мне жаль очень жаль он стал ты все правильно сделала поняла Пошли! Пошли! Система работает, но внешней связи нет. Такое впечатление, что отключена центральная станция. Зато... У нас есть кабельное. Это просто телевидение Панчева. Стой, подождите. Оно работает. Смотрите. Что? Видели это? Я в этом парке впервые поцеловалась. Бессмерть и повержены в Озеро Огненное. Это вторая смерть. Не надо. Ты можешь управлять оборудованием? Пришло время сообщить всему миру о том, что происходит здесь. Ясно? Это бесполезно. А вы можете включить мультики? Смотрите. Давай, старик, чего ты копаешься? Люцифер изобрел эти демонические машины. Все могут пользоваться ими. Это тот псих. Знаешь, Знаешь, Ян, когда все закончится, ты все сможешь это... взять у него интервью? Вряд ли я снова приеду сюда. Братья и сестры, горе земле и морю, ибо пришел к нам дьявол в великом гневе. В эти дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Выключите, пожалуйста. И видел я, как рассыпались в прах бетонные и стальные города. Видел я, как темные воды поглотили города. Я видел путь раскаяния. Нужно уничтожить Старую Землю. Искупите грехи наши против планеты за то, что мы превратили ее в нашу игровую площадку. Мы должны заплатить за грязь и ядовитое зловоние, которым мы заполонили моря и океаны, джунгли и леса. Мы уничтожили их своей надменной небрежностью и огромным пренебрежением. Выключите. Убейте змея в голову. Подождите ему хвост, отрубите голову. Это единственный Выпустите выход. Выпустите меня. Держи я! Пустите. Пустите меня! Успокойся! Успокойся! Выпустите меня! Я хочу уйти! Я хочу уйти! Успокойся! Они ворвались! Быстро назад! Уходите, живо. Бегите в другие помещения! Джованна! О, дурацкая поездка. Пошли, пошли. задержим их. Всего на пару минут. Вперед! Джованна. Вперед! Здесь выход. Это окно ведет на боковую улицу. Я проверила. Их там нет. Профессор? Уходите. Профессор, если вы останетесь, знаю. Но вы слышали этого человека. Настал всеобщий конец нашей цивилизации. Уходим! Мы десятилетиями следили за ее разложением, а сейчас настал конец всему. Мы сами виноваты. Это наша ошибка. Ваша жена... Она все еще ждет вас. Моя жена... Но она умерла. Десять дней назад. Я как-то забыл об этом. Агент Райс! Агент Райс, идемте! Итак, профессор, вы идете с нами? С нами сейчас происходят более страшные вещи. Умереть или вернуться, блуждать в потемках, не зная, что есть любовь и что значит быть любимым. Вот и рассвет. Вроде бы здесь безопасно. Каков план? Думаю, что самое разумное сейчас – выйти к реке, найти лодку и добираться до Белграда. Подождите. Может, лучше поискать что-то вроде супермаркета или... Там будет трудно обороняться, поверь мне. Они заберутся туда. Я думаю, лучше идти к реке. Это явно лучше супермаркета. Агент Райс, что с патронами? У меня пусто. Мина, сколько у вас патронов? Не больше трех. А у тебя? Пусто. Ладно, у нас достаточно времени, чтобы покинуть город перед тем, как власти подавят вспышку. Что это значит? Как в Чернобыле. Взрыв реактора был единственным способом остановить распространение заражения. Что это значит? Ты был там? Там работал мой отец. Первые погибшие жертвы вернул к жизни Газ. Вторичные жертвы, которых убили первые, воскресли и стали источником распространения заразы. А твой отец? Умер. Дважды. Река уже близко. Вон там. Посмотрите на них. Очень странно. Будто они все спят. Вы эксперт. Что это значит? Понятия не имею. В Чернобыле такого не было. Там все быстро остановили. Может, они пытаются согреться? Когда умерли, и слишком замерзли. Как бы там ни было, река – единственный способ выбраться отсюда. Что теперь, шериф? Тихо, тихо, я думаю... Ладно, вот как мы поступим. Я пойду туда. Если они не шелохнутся, тогда все в порядке. Если встанут, я попробую отвлечь их к вагонам. Мина, как только зараженные пойдут за мной, бегите к реке. Бегите так, словно ад гонится за вами. Ясно? Мне этот план не нравится. Не хотите меня отпустить? Это первое задание агента Милиус. Будет жалко, если она не сможет выполнить его успешно, верно? Ладно, пошел. Когда я был мальчишкой, у нас по соседству жил один безумец. Он повсюду бродил, пугал людей. Он говорил очень странные слова, но они навсегда отпечатались в моем мозгу. Он говорил... Ад выйдет за свои пределы. Ты, мертвые. Вновь восстанут. Безумный старик, правда? Ну что, я пошел. <скрит> остановился черт okay, ждите сигнала Это наш шанс! Бежим! Давайте дружно. Бежим! Мы быстро справились спускайтесь к реке заводите мотор и ждите я пойду за райсом это нарушение приказа ладно тебе иди и пропустить веселье пошли Thank you. Отвяжи веревку. Я заведу двигатель. Не будем терять времени. Уходим. Давай. Вперед! Ян! Возьми меня! Я не буду никого ждать. Никого. конца дней Идите ко мне, Дети Тьмы. Настало время искупления. Он наш единственный шанс. Сюда! У меня хватит оружия для всех. Прогоним эту мразь туда, откуда она пришла. Я иду за Райсом. Вдвоем. Лови. Сдохните, проклятый зомби. Этот шустрый парень. Первые жертвы. Ты нарушила приказ. Я не поняла инструкцию. Что в словах "беги, не останавливаясь" тебе было неясно. Все. А заключенный выполнять задание. Есть, сэр. У тебя два пистолета, у меня меч. У кого больше шансов в бою? У меня нет патронов. Я сомневаюсь, что ты пойдешь добровольно. Я не устаю повторять, какая жалость, что мы не встретились при иных обстоятельствах. Какая жалость, что у меня не осталось патронов. Похоже, первое задание оказалось невыполненным. Может, как-нибудь встретимся вновь. Сомневаюсь. Мина. Заключенный... Сбежал? Да, просто исчез. Разумеется. Но это не важно. Мое первое задание обернулось катастрофой. Как-нибудь расскажу. Ты доказала свои умения в обращении с оружием? Думаю, что да. Мина. Отличная работа. Спасибо, сэр. Да. Кстати, а? если честно, кем был mm -hmm. этот заключенный? Да, никем особенным. «Из уст его исходит острый меч. Он точит точило вины, ярости и гнева Бога Вседержителя. Улчи у него, как пламень огненный. Он имел имя написанное, которое не знал никто, кроме его самого».